Месть Удел тех, у кого образовалась пустота в жизни И они пытаются эту пустоту заполнить некими действиями и переживаниями Комплекс этих действий и переживаний называют красивым словом Месть А на самом деле это просто попытка решить личные проблемы они хотят разной скуку наладить собственную жизнь, избавиться от чувства вины или от комплекса неполноценности.